Всем привет! Сегодня не совсем обычное видео. Один из подписчиков прислал мне вот такую вот модель фермы и попросил посмотреть, что с ней не так, то есть не считает simulation. Ну, первое, что бросилось сразу в глаза, ферма сделана одной деталью. Не знаю, хорошо это или плохо, и для каких целей хорошо или плохо. Ну, для скорости, наверное, хорошо, потому что можно Нарисовать всего лишь один эскиз и с помощью специальных команд задать для каждого отрезка эскиза свою трубу из сортамента труб. Ну или другой какой-то прокат. Что еще хорошего вот в таком вот способе проектирования ферм кроме скорости, ну, наверное, меньше вес файла и быстрее обработка. Ну, при средних мощностях компьютеров, даже ноутбуков, я думаю, что небольшое преимущество перед сборкой, которая сделана снизу вверх по детально. Теперь конкретно о, наверное, недостатках. Ну, первый вопрос возникает все-таки при просмотре эскиза. Я, конечно, не специалист в сортаменте, но вот длина в 6,185 меня, честно говоря, немного смущает. Насколько мне известно, трубы есть, ну, или другой прокат длиной 3, ну, 6 метров. Есть, может быть, какой-то специальный там по 18, по 20 вроде как рельсы там или еще что-то, но это уже... Такой более специфический и, скорее всего, на таком кустарном или полукустарном производстве, частном, ну, я не имею в виду какие-то огромные заводы типа «Северсталь», наверное, все-таки э, используется редко. Ну и э, второй момент здесь – это лишняя работа по рисованию отрезков в эскизе. Можно было бы нарисовать один какой-то элемент, ну, например, Раскосину и стержень и размножить массив. Но это как кому удобнее, но время сэкономилось гораздо больше. Дальше. Теперь давайте э, насчет поговорим насчет э, просчета этой фермы. Заходим в э, добавление, щелкаем SolidWorks Simulation. Честно говоря, никогда не приходилось э, рассчитывать на прочность подобного вида ферм потому что я их не проектировал вот таким вот образом то есть проектировал всегда сборки по детально снизу вверх если кто не знает то это что значит снизу вверх Сначала делаются отдельные детали создаются и из них уже собирается сборка отлично simulation загрузился Создаем новое исследование. Статический анализ. Окей. Здесь уже мой подписчик пытался делать статический анализ. Вот я делаю статический анализ 2. Так, материал. А, материал здесь уже у нас есть. Проставлю родистая сталь. Крепление, фиксированная геометрия. Давайте закрепим, наверное, вот таким вот образом на одну грань. И вот здесь вот на эти площадки, которые сделаны, наверное, листовым металлом. Не понимаю почему. Так, здесь он не хочет крепить вот сюда, вот уже хорошо. Ладно, удалим эту грань. Щелкаем OK. Да. Вот так вот он закрепил. И почему-то э, simulation, даже в 15-м солиде на сервис пак четвертом, не дает добавить силу. То есть я, например, выбираю вот эту вот грань, и он мне пишет, что. Не допускается применение силы или моментов в граням или кромкам балок. Не понимаю почему, честно говоря. Можно, наверное, здесь выбрать соединение в узлах. Вот это вот соединение можно выбрать. Вот это, вот это. Либо можно выбрать балки. То есть, когда мы э, просчитываем сборку, созданную по детально, здесь э, можно применить силу на грань. А вот в таком виде, когда э, ну, такая мнимая сборка, сделанная, которая одной деталью с помощью опорной эскизы, здесь уже применить подобное нельзя. Но ну, давайте щелкнем э, единицы измерения C и.. здесь выберем направление приложения сил и например введем 500, щелкнем ОК так, здесь реверс поставим и здесь вот щелкнем 500 а здесь щелкнем 100 Ну вот, к узлам у нас э, применилась сила. Здесь мы можем добавить э, силу тяжести. Ну и, в принципе, наверное, все. Так, э, дальше мы создаем сетку. Сетку мы э, создаем с изменяемыми параметрами. Так она лучше считает. может поставить дальше самую высокую. Щелкаем «Ок». Okay. Ну, после построения сетки почему-то ферма принимает вот такой вот вид, непонятный мне. Ну, здесь вот, конечно, площадка все замечательно разделилась на полигоны, и эта площадка тоже. Ну, и здесь нам ничего не остается, кроме как запустить исследование. Ну вот, расчет закончен. Здесь э, в первом результате напряжение почему-то пропала э, сама вот эта вот деталь. Остался только опорный эскиз. Но здесь с перемещением вроде все в порядке. Да, с перемещением все в порядке. Вот это какой-то куцей, не знаю какие-то куцей палки, которые у нас получились после создания сетки, они остались здесь можно переставить если не понятен этот научный вид отображения, можно переставить как общий но край будет переместиться на почти 5 мм при этой нагрузке и деформация здесь вот на этой площадке она самая большая ну что могу сказать, какой мой такой субъективный вердикт если вы хотите сэкономить Время на построение данной фермы, ну или не данной, или вообще ферм металлических, то в принципе можно использовать этот метод. Метод создания по опорному эскизу из сортамента труб или другого проката. Но если вам, к примеру, нужно будет потом сделать деталировку на каждую деталь, входящую в эту ферму, то здесь уже возникают большие проблемы. Ну и э, второе. Как вы видите, результаты расчета отображаются недолжным образом. То есть так они не должны отображаться. Э, результат после создания сетки. Э, деталь меняет свое внешнее отображение на... Непонятно какое, почему-то у нас труба квадратного сечения вдруг стала круглой. Ну и общая оценка, наверное, не пользоваться в общих случаях таким построением. В принципе, ферму можно рассчитать и таким способом, но я боюсь за правильность результатов при подобном расчете. Способ построения сборок, конечно, из отдельных деталей, конечно более трудоемкий, чем вот таким вот образом по опорному эскизу, но, скорее всего, на мой взгляд, более правильный и э, правильно не только вот на данный момент для данного проекта какого-то, а правильно еще и на будущие проекты. То есть вы можете взять э, данную сборку, уже рассчитанную, уже с деталировкой, с чертежами, и просто с помощью команды копировать проект, добавить ее. Э, новый проект, новое изделие, которые вы проектируете. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, я ответил на вопросы своего подписчика. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Если не подписались, подписывайтесь на канал. До новых встреч!